здравствуйте дорогие друзья товарищи господа в эфире программа политинформания ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер самое ругательное слово в россии на сегодняшний день это слово либерал казалось бы казалось бы россия а, страна с такой историей а, 19 век, слово «реакционер», было не приветств... слово реакционер не приветствовалось в российском обществе, реакционеры были презираемы, а вот как раз-то либералы, люди, как бы идущие вперед с, общ... с прогрессивной мыслью, такие как Герцен, Добровольский, Писарев, можно много называть, они были популярны, они были почитаемы. Что произошло за это время в России? На сегодняшний день слово либерал абсолютно ругательное слово. В то время как реакционеры, а они заменили это слово на слово патриот, они очень почитаемы, они вхожи значит, в общество, почитаемы властью. Что случилось с российским обществом? Почему Россия на сегодняшний день спустя столько лет любит Приветствует крепкую руку, приветствует сильную а, власть и, как говорится, не, даже разговаривать о том, что мог, могут быть какие-то либеральные, значит, а, перемены, даже говорить об этом не принято, некрасиво. Давайте вот мы об этом сегодня а, поговорим. А, наш телефон 847 847-420-5220. Гена, давай мы начнем с тебя, да? Да, а я хотел бы сказать, вот прошло сто лет э, с начала Российской э, революции, Октябрьской, Великой Октябрьской революции, и Россия, Советский Союз сделали вот такой вот круг от царизма э, в переход э, к диктатуре и от диктатуры с небольшим перерывом на либеральное время горбачева и где-то даже немного ельцина к авторитаризму сначала казалось что авторитаризма слово неупотребляемое неприятное но сегодня это слово уже пишется с большой буквы и в принципе даже э, как-то приветствуется оценивается на днях как всем известно кто интересуется политикой и в частности Российской политикой Владимир Путин, президент Российской Федерации, объявил об изменениях в конституции а, и о том, что, значит, ну предполагается, что он будет уходить, но вс как всем, как всем кажется, политологам я и... даже тебя, по поправлю немножко, даже всем понятно, понятно, даже да. не кажется, а, скорее да, всего понятно, понятно, что конституция ведет к усилению президентской власти в частности продлению а, вот. мы, мы давайте мы немножко поговорим потом будем принимать буквально звонки. пять минут и будем принимать а, звонки а, к усилению президентской власти и а, к продлению продлению правления владимира путина на, на днях вот владимир путин путешествует сейчас по россии он был в одной из областей э, и вот женщины достаточно предпенсионного возраста казалось бы должны быть обижены на повышение пенсионного возраста ну вот они предложили напрямую э, владимир путину продлить его власть его пребывание сказав что ну это же можно сделать поправки и вы останетесь вечным правителем россии вот вопрос мы хотели бы задать почему в россии вот постоянно вот этот круг бег по кругу авторитаризм диктатура царизм почему почему обратно? это в обществе так почитаемо почему к этому все вернулось это менталитет народа или это так исторически сложилось после татаро-монгольского нашествия почему все русский народ так любит вот эту вот а, сильную руку сильную власть когда над ними кто-то давлеет единственная просьба к тем кто будет звонить пожалуйста будьте немножко как бы покороче да и сжат, э, те кто будет звонить и свою мысль э, преподносите сжато пока звонков у нас нету ген а, как ты думаешь это менталитет это можно ли упрекнуть русский народ а, в том что вот они такие ты знаешь у меня нету однозначного ответа с одной стороны русский народ всегда стремился к свободе можно вспомнить декабристов можно вспомнить народную волю Ну, мы принимаем Давай, верну, звонок да. а потом продлим мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день здравствуйте, здравствуйте. Меня, зовут, меня зовут валентин очень приятно Ради бога, извините что перебиваю? Я хотел бы уточнить. Вы в числе либералов XIX века наряду с герцемом назвали Добровольского. Это кто? добролюбова я назвал. Ну, ну, добро, добро. Я тогда извиняюсь, добролюбова Николай Добролюбов, да. Прошу прощения. А, окей, теперь понятно. Да. Спасибо. Значит, я продолжу, продолжу мысль в том смысле, что однозначный ответа, почему российский народ хочет сильную руку, несменяемую власть, э, все-таки русский народ стремился к свободе, да? Вот народная воля, э, декабристы, революция 5 года, революция 17 года не предполагала приход к власти диктаторов или новых царей или авторитарных лидеров. То есть это были революции к тому, чтобы освободиться. В результате все сводилось к тому, что приходил авторитарный лидер, диктатор, ну, можно по-разному называть должности Генсек, президент, как угодно. И все сводилось к, к обожествлению, к установлению единоличной власти. Мне давай, кажется... я, кстати, я извини, что тебя перебиваю. Давай мы напомним, что на сегодняшний день самая популярная историческая личность, да, в, в России это Сталин. 73% сколько? 73 процента назвали. я да, его... самый успешный менеджер, менеджер. Да, за историю России. И, ну, примем звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день, господа. Добрый Дальчик день. очень просто открывался. Если 19-й век был веком личности, то 20 век век толпы. Это значит, личность всегда берет ответственность на себя. В толпе нужен кто-то, кто будет ею руководить. Именно поэтому Сталин в почете, именно поэтому, а э, э, Октябрьская революция это революция толпы, а не революция личности. Именно поэтому все в России сейчас и происходит. Они всегда были, стремились к тому, чтобы толпа руководила. Ну, к чему стремились, Того, то и имеют. И Путин является именно олицетворением вот этого вождизма, вот того человека, на которого они полагают, который, по их мнению, может взять ответственность для себя, и полностью им все создать. Спасибо. То, спасибо. то есть считает. вы считаете, что Путин является лидером толпы, правильно? То есть это такой а, обрисовка обрисовка сегодня личности такой российской, которая находится на вершине, да? Следующий звонок мы принимаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я рос в 90-е, я как бы застал целиком вот эту вот ситуацию и честно говоря я достаточно нормально отношусь к путину и замечаю что многие люди которые а, жили в то время ну в достаточно сознательном возрасте они то причине угу. что он действительно как его он может нравиться как личность долгой страну про... про из очень серьезного кризиса, из кошмарной ситуации, которая была, она была действительно очень плоха. Спасибо. Спасибо. спасибо. А, пока звонков нету, да? Есть звонок, говорите, пожалуйста. Добрый да, Здра день. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. А, вы знаете, а, мне кажется, что вот эти же, это женщины или женщины, которые там а, пытались оставить Путина... Ну, он останется и без их э, предложений, это понятно. Но мне кажется, что это были, ну, как как всегда, подставы. А в действительности народ уже его давно не хочет. А, Знаете, спа... к сожалению, народ никогда не спрашивает. Вот если бы провели референдум хотя бы, тогда бы мы знали, что хочет русский народ. Ну, и смотрите, Варвар, они... ну, дело в том, что... А... Были президентские выборы, и даже при том, если посчитать, что там была накрутка какая-то, да, там столько его, 70, 70, 73 голосуют столько, сколько нужно. Не надо говорить, что они проголосовали. Никто там не голосовал. О чем вы говорите? То, э, по, по, там даже ну как это допустим возьмите чеснок, если там проголосовало больше сто процентов. Смотрите. Э, я хорошо? вам задам вопрос тогда очень быстро, и постарайтесь быстро ответить. То есть вы считаете, что русский народ абсолютно прогрессивный народ, который стремится к свободе я, и? Но, я этого не считаю. Русский народ смотрит на свой кошелек и и как ему хорошо жить. Пока, э, Пока реальная составляющая была нормальна, по их пониманию, они, они Путина приветствовали. Но как только наложили санкции и доходы стали снижаться, медленно, медленно но неуклонно, как говорится, они стали хотеть его поменять. Вот, вот и, и все дела никаких там особых идей у них нет спасибо. спасибо ну понимаешь вопрос в чем в том что есть демократические процедуры есть звонок говорите. добрый день говорите пожалуйста мы вас слушаем либо да. говорите либо не говорите а значит есть демократические процедуры нравится а, вот нам или нет вот был обама он мог бы оставаться как я понимаю на долгие годы здесь есть тоже такое желание вот но но есть процедура два срока и свободен пошел на свободу то же самое у трампа почему же в россии а, обходят конституцию и обходят находят мелочи которые позволяют человеку не глупому а, достаточно а, авторитетному находиться у власти без смены то есть бессменно Понимаешь, но это не бывает так, чтобы народ не хотел. Я не верю в то, что это делается сама, э, самочинно. Ген, смотри, давай будем говорить о такой вещи, как менталитет. У каждого народа есть пон такое понятие менталитета, да. То есть то, к чему народ, э, то, что формирует народ. Э, насколько вот я понимаю, именно советская власть, именно советская власть, она этот менталитет у народа поменяла власти пришли, будем так говорить, люди сначала пришли, делали революцию люди умные, безусловно. Никто не будет говорить о том, что нас прививает. Хорошо, мы примем звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два комментария. Пожалуйста. Один, я, я считаю, что ну, я такой большой знаток российской истории, конечно, но мне кажется, что Сильную власть в России любили и сейчас, и раньше, и даже тогда, когда слово «либерал» было комплиментом. Я думаю, большинство населения где-нибудь в деревнях, они все равно предпочитали твердую власть. Это мой один комментарий. А Второй комментарий по поводу звонка, что люди, которые выросли в 90-е, хорошо относятся к Путину, потому что он спас спас страну от помнят плохой экономической ситуации мне общем то кажется что в тридцатые годы в германии было много немцев которые очень любили гитлера которые я наверное спас их страну от гиперинфляции двадцатых годов после поражения в войне и вот, вот как это хорошо кончилось для германии я подозреваю что также хорошо это кончится для россии спасибо, спасибо. А мы вас слушаем говорите да, — да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас тема сегодня — значит, противопоставление либералов автократическому правлению. — Ну да. А, — Так вот, вы при, привели в пример либералов. А, Горбачев, а, Ельцин. Так вот, какие они либералы? Горбачев ввел а, войска в Вильнюс и расстреливал там ТВ-центр. А, и, и в Твилисе тоже самое делал. Uh, пьяница этот uh, Ельцин, он привел к власти этого Путина. Поэтому, когда люди смотрят на этих uh, либералов, то какой выход? Поэтому им что либералы, что это автократическое правление, по, по крайней мере, при автократическом правлении у них сейчас есть еда, а тогда и еды не было. Ну, я я, хоть... Поймите меня, правильно, да, я да, да, понимаю. Это ваше мнение, пожалуйста. Ситуацию, это, это ваше мнение, и очень хорошо, и... что вы его высказываете. Давайте день, Ну слушай. Я, я просто хотела бы а, как бы свое мнение высказать. Я имею много родственников и много знакомых, живущих в России. Так вот, я могу вам гарантировать, что люди живущие сейчас в России очень многие, они искренне считают, что Путин это хорошо и что как бы другой альтернативы нет. Поэтому если есть возможность чтобы он находился больше одного срока, двух, трех, четырех, значит это нужно сделать. Они искренне в это верят. Спасибо. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. А, да, добрый день, братья Брумови. Да. да. У да, меня да. много родственников, почти все. Огромное количество знакомых. Они просто обожают Путина. Но вопрос у меня не в этом. Да. Вопрос у меня к знаменитой даме, которая сказала, в России не голосуют. Пусть она мне ответит, позвонит. А евреи России любят Путина? Они за него голосуют? И хочу услышать ваше мнение по поводу евреев в России. 2, обязательно вам отвечу. Сейчас мы примем звонок еще и обязательно вам ответим. Значит, пока звонков нету, отвечу. Есть такое понятие, да, называется полезные евреи. В любой стране власть их использует. О том, что на сегодняшний день в России евреи поддерживают эту власть, это бесспорно. Они даже являются лицом. Этой да, они власти. даже, спасибо, Ген, они даже лицом являются. Возьмите того же Владимира Соловьева, Сатановского, очень многих зонду, да, людей, бесспорно. Будем так говорить, к этому есть свои причины. И действительно, никто не может обвинить Владимира Путина в антисемитизме. Действительно, все приближенные к нему, будем так говорить, люди кошелька. Это люди еврейской национальности которые и составляют ему а, значит его пенсионный фонд вот поэтому естественно а, евреи на сегодняшний день большим количеством хотя есть и либералы можно назвать того же гозмана можно назвать еще а, людей которые оппонируют, оппонируют этой, власти. этой власти но в большинстве своем действительно а, евреи россии поддерживают эту власть потому что они хотят Стабильности. Кто придет после Путина, они не знают. Вот по этой причине, скорее всего, они и поддерживают эту власть. И насчет а, той а, нашей радиослушательницы, которая сказала, что вот народ не голосовал, а, я не могу не хотел бы согласиться, не могу с этим согласиться. Все-таки народ голосует. А, как голосует? Как их завлекают, как они это делают, это другой вопрос. Это вопрос технологий. Но то, что они приходят и голосуют, понимаете как, можно нарисовать, ну, 15%, процентов ну, 10%. Ну, ну, даже 20%. Ну хорошо, пускай 20%. Но на последних президентских выборах а, Владимир Путин получил 78%. процентов 77,8 а, с, а, с точкой, да? А, ну хорошо, нарисуйте... Ну, 20%. Процентов. Пускай 20% прорисовали, хотя это не нужно было. Поверьте, абсолютно не нужно было. Но почти 60% за него проголосовало. Ну, 60%. Процентов. Вы ни в одной европейской стране, ни в одной, может быть, в, в латиноамериканских диктатурах, но в европейских странах, и даже в азиатских некоторых, включая нашу страну. Ну про нашу страну я вообще не говорю. Не бывает победитель 60 процентов. Даже Рейган в свое время разгромивший и Мандела и Картера не имел такого преимущества, абсолютно не имел. Это вот чисто такой а, российская история с этим я могу я не, не могу сказать что они не голосуют голосуют голосуют искренне могу согласиться с многими нашими радиослушателями искренне голосуют по той причине что наверное считаю что царь батюшка не сменяем Нет, Ген может быть вопрос в другом может будем так говорить вот то что мы имеем вот этот вот как говорится то что нам дали да будет лучше это да. чем а, будут перемены какие-то и они опять приведут к тому что было допустим в конце 80-х а, начала 90 вот, годов. вот смотри в нашей постановке вопроса обратите внимание возьмите историю россии за последних сто лет она очень простая в америке вы никогда не скажете слово выражение такое рейгановское время рузвельтовское время ну по ком-то еще клинтоновское время да даже тр тр трамповское время такого нету в россии всегда время обозначается именем руководителя потому что он достаточно долго сидит на своем месте сталинское время я моя бабушка жила в сталинское время или мой прапрадедушка жил э, в николаевской россии или в горбачевское время в Ельциновской России. Кстати, когда это произносишь, у тебя сразу возникают цифры определенные, да, вот эти вот очертанные цифры, допустим, с 22 по 53. Есть звонок. Перед тем, как уйдем на рекламу, примем звонок. Говорите, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, говорите. Можно? Да, пожалуйста, говорите. Я вот насчет процентов то, что вы говорите, что там у Путина там большие проценты голосовали люди. Это откуда взято? Информация об этих процентах, что люди голосовали. Это, это официальная информация а, по, а, по выборам в России. По выборам в России он, он получил 77.8 а, процентов на последних выборах. Ну если округлить 78 процентов. <служдают> Два там поинта не имеет значения. Да. Это так Элла Пальфилова. Это ее официальные данные. То есть эти подсчетные организации, они не подконтрольны властям? То есть они не делают то, что им говорят? Ну, ну я же говорю, пускай даже они нарисовали какие-то проценты. Пускай даже нарисовали 20. Ну, пускай 20. Все равно 58, почти 60 процентов за Путина, это достаточно много. Спасибо. Спасибо. И Говорите, еще, пожалуйста. у нас есть звонок. Добрый да. день. Добрый день. Добрый. Я очень сожалею о том, что вы сказали по поводу евреев, оставшихся в, в России, что они все э, кошмары. Я сказал большинство. власти и так далее и подобное. Среди тех, кто близок к Путину, есть много неевреев. Почему вы не говорите о них? Это раз. Второе, самое главное. Вы должны понимать, что любой Олигарх, который э, появился в России в эти сумасшедшие 90-е годы, он будет лоялен к власти, независимо от того, кто стоит у власти. Почему это российская история, объясните нам. П раз? Почему это конкретно российская история? Почему в Америке бизнесмен может быть независим от власти, а в России он только об, ну, обязан, обязан быть зависимым, чтобы сохранить свой кошелек и даже жизнь? Ну о чем вы говорите? Вы же сами все противоречите. Обама, наш любимый президент, если ему не нравился какой-то оппонент, он натравливал на него АРС, натравливал на его другие организации, контролирующие бизнес. Таким образом, Вы в, сравниваете Обаму и политической игры и переключая их на экономическую борьбу. И это не только а, а, а, этот пример. Это многие примеры есть, когда политики зажимали любой бизнес, а, имея власть в своих руках спасибо мы ну, уходим на рекламу спасибо. спасибо и продолжим после рекламы мы возвращаемся в программу политинформания ведущие геннадий пример и эдуард Брюмер. сегодня мы говорим о россии о том почему в россии так э, популярны э, консервативные э, идеи э, авторитаризм, э, диктатура почему на протяжении вот этого всего времени россия россия российский народ как говорится пользуется вот этим вот значит авторитаризмом И... ему нравится едина да, почему это? либеральные идеи так не приживается на российской почве а наш телефон 847 4 5220 0 5 2 2 0 а мы нам позвонил значит наш, радиослушатель и сказал такую фразу очень интересную, что мы сказали что в окружении значит путина большое количество евреев банкиров у нас будет посвящена отдельно этому передачу но на сегодняшний день я хотел бы ответить что в принципе если вы посмотрите внимательно на окружение путина и пускай вас даже не как не смущает фамилия ковальчук вы прочитаете фамилию, действительно, все его окружение являются люди еврейской национальности. Это ни для кого не секрет, и в какой-то степени это даже можно понять. А, и дальше мы будем говорить о том, почему же все-таки Россия ходит по кругу, почему все-таки за сто лет российский народ прошел от царизма к вождизму, к диктатуре, и в результате к авторитаризму при том что сменялись э, лидеры и были более либеральные были более консервативные но это были единое начали это был это был вождизм это было поклонение одному лицу на холме на вершине власти не часто э, руководителей выносили вперед ногами из кремля кого-то даже убивали а вот ну а и сегодня та же проблема кстати стоит у в российской власти называется она 2024 вот у нас есть выборы 2020 да мы знаем что в двадцать четвертом году хорош а, трамп или нет выиграет он в этом году или нет в любом случае трамп уйдет двадцать четвертом году будет другой президент по нумерологии 46 скорее скорее да вот в россии они не знают что делать поэтому у них называется проблема 2024 ген у меня такой вопрос нам звонила радиослушательница да и сделано такое небольшое замечание по поводу горбачева и Ельцина. давай примем звонок потом мы э, продолжим продолжим мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день в России никогда не было, нет, и, очевидно, не будет демократии. Народе это не нужно. Не привык народ к этому. В Америке, когда, упало... да, мы когда, слушаем. В Америке, когда у президента оканчивается срок, им прощается его охрана, говорят до свидания, спасибо. И он выходит с белого дома, помог, помогает ему вынести вещи. Он не может остаться на один лишний день. У него нету... Национальной гвардии, Росгвардии 600 тысяч, его нет армии. Он закончился срок, спасибо, до свидания, хороший, плохой. Один срок или два срока, и все, больше он не сидит. А там сидят по жизни Это, это, это там, менталитет народа такой? Да, да. Исключительно менталитет народа. Народ так привык, и народа это нужен. По-другому не может быть. Спасибо. То есть, спасибо. Э, как я понимаю, это отражение руководства. Э э то как руководят этим народом. То есть, скажем, возьмем американского президента. Он работает президентом определенный срок, и после этого уходит заниматься чем-то другим. Как я понимаю, в России на вершине власти правят народом, управляют народом. Нет, звонок. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Ну, вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Добрый. Я уже говорил об этом. А то Вы как-то это не прокомментировали. Но дело в том, что нашу Америку тоже к этому ведут. Вот сегодня опять Америка приближается, уходит от личностей, уходит от индивидуума, уходит от личной ответственности за себя и за тех, кто под ним находится, если это предприниматель, к, к Соросам, которые обещают все раздавать и ничего не спрашивать. Так чего? А Россия в этом живет уже многие десятки а то этой сотни лет. Они за Иваном Грозным на коленях ползли и просили его вернуть. Сегодня за Путиным тоже найдется Значит... пару тысяч, которые будут ползти за ним на коленях. А я почему? Говорю, это... а они. Менталитет, они... да? Мы можем сказать, а, что а это менталитет народа? Это, говорю, это да? менталитет. Раз люди не имеют не хотят брать на себя ответственность. все это менталитет спасибо должен... спасибо а, мы продолжаем значит мы приходим а, к мнению что в принципе по большому счету а, в россии никогда а, такой либеральной демократической власти не будет потому что это связано с менталитетом русского народа что входит в менталитет русского народа это поклонение вождю царю а, Любому хану, а, люб, любой Богу. Да. Есть вопрос. Да, пожалуйста. Вы помните, какие самые главные вопросы в России? Из поконвиков. Кто, а, виноват, кто виноват и что, что делать, да. Да. да. То есть никто не хочет принимать ответственность на себя, я полностью согласен с этим человеком. Людям нужен кто-то, которого они будут гнобить за то, что он виноват, но тем не менее пусть будет, потому что иначе это все ляжет на нашу голову. Ну, это может быть связано и с историческими событиями. Я имею в виду крепостное Право ⁇ которое да, да, а, да. людей отучила принимать вот эту ответственность, да. потому что Барин всегда, говорится, ну, прав, и да. Барин знает, что делать. Но ну, абсолютно. вот смотри, а еще Борис Акунин проводит сейчас вот мысль такую, что... Uh, устройство России это Нет. идет от Арды. Два гены. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, господа Брумеры. Mm. Я знаю, что вы не любите, когда я звоню, обзываете меня матюгальниками. Я не вас не, не обзываю, я даю вам возможность говорить, но вы переходите на ханство, поэтому я даю последнюю возможность нормально высказывать свою, свое мнение. Хорошо, пожалуйста. ребята, я прожил очень долго и э, видел то, что э, другие никогда и не приснилось бы. Я вам вот что скажу. Вот извините меня. На, на, зачем мне эта демократия так, угу. если сначала у власти стоит патологический гун Клинтон, потом человек, который устраивал войны постоянно, и третий вообще никто, Обама, полная пустышка. Я бы спустя все эти мои... Э, долгие годы experience э, э, согласился бы на постоянного или царя, или президента, кого угодно, который бы только был хороший. Разбирался в экономике, разбирался во всем, и делал только людям добро. Зачем мне этот президент каждые четыре года, если э, хороший президент попадается раз в 16 лет? Объясните мне. Спасибо спасибо ну, ну вот видите у вас такое э, мнение это ваше мнение приятно что вы его высказали в интеллигентной форме понимаете как э, человек каждый день кушает разную еду он может кушать конечно одно и то же и достаточно простую еду например картошку и селедку и хлеб и каждый день и он выживет он будет жить но жизнь его не будет от этого интересней Политическая жизнь должна развиваться. Приходящий каждый раз новый лидер дает развитие стране. Он видит недостатки предыдущего а, руководителя, может их откорректировать и сделать что-то лучше, влево или вправо, нравится нам или нет. Но это поступательное развитие политического общества, и, в общем-то, страны, так же, как должны сменяться сенаторы, конгрессмены, губернаторы, как мне видится, это правильное направление. Смотри, а общество вообще неоднородно. В обществе а, очень много разных взглядов. Вот ваш такой взгляд, допустим, консервативный, но есть люди, которые мыслят по-другому. И в зависимости от того, какие взгляды побеждают в определенный момент, вот к этому и приводят Есть определенные выборы Которые дают возможность людям выбирать того Кто отражает их взгляды. Нравится нам это или нет Мы вас слушаем, говорите пожалуйста Сорвался Говорите пожалуйста Говорите, пожалуйста. Приглушите радио пожалуйста Мы вас слушаем Да, да, да Значит у меня такой вопрос Вот Я вас слушаю и мне не совсем понятно Но вы как бы Историю Таратией знаете, только по школьному учебнику, и дальше ничего нету. Ребята, ведь Россия это в, в какой-то степени, значительно, это первобытная страна со своими укладами. Вы, вы вот сейчас говорили герц, там декабристы и так далее. Сколько их было? И как к этому отнеслись крестьяне? Как к этому отнесся народ, который там жил? Да никак. Вообще никак. Мы поэтому и обсуждаем. Поэтому э, в России совершенно, ну, во-первых, для начала более ста национальностей живет. Причем большая часть национальности живет по тому укладу. Вот они бегают э, с айфонами, они бегают с этими с телефонами там и так далее. Но это же все как в Африке. Вот в Африке то же самое, бегают с телефонами. Это не значит, что у них интеллект, и они до чего-то доросли. Вот у нас, к сожалению, у нас, я говорю, потому что я, в общем-то, из России, uh -huh. у, у нас, к, к сожалению, образование пещерное. Сейчас оно стало еще хуже. Спрашивают на улице, кто такой Ленин, кто-то отвечает из детей. Кто-то отвечает, что это спортсмен. Другой отвечает, а, давайте, у нас звонок. очень много звонков, я а, понимаю. Да. О, спасибо, а у нас есть следующий звонок. Добрый да. день, говорите, пожалуйста. Да, понимаете, если в стране руководит мыслящий, толковый, умный человек, который использует также идеи умных людей своей страны, безусловно, пусть работает и дальше. Если людям хорошо, народу, и он чувствует, что он развивает страну. И эти сроки, пусть они остаются четыре, но его можно пересбирать сколько угодно, если чувствует, что страна расцветает, народ доволен, и общая внешняя политика, внутренняя политика, на умы людей должен использовать президент именно своей страны. А вы, вам, вам не кажется, у меня к вам быстрый вопрос, а вам не кажется, что у этого человека может просто замылиться глаз? То есть он Нет, может нет, почувствовать... нет, нет, он не будет... Он будет видеть просвещение, безусловно, если я тому ему за если конечно сейчас, например. Спасибо. То, так что если мысличный человек в хорошем возрасте, пусть работает. То есть, как я понимаю, должен быть. быть звонок. Я. Да. Хозяин страны. Добрый день, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот вы сказали, что, вернее, не только вы сказали, многие говорят, менталитет такой у русского народа. Да. Оно может быть и так, но ведь менталитет в конце концов формируется в зависимости от исторических обстоятельств. Почему эта страна стала великой? Потому что в одно и то же историческое время, в короткий промежуток здесь при приехали люди глубоко верующие и. Вы говорите про США. И больше того, и которые обладали видением, и они все были, в общем-то, гениями. Отцы-основатели, все они были гениями. спасибо большое. Добрый утро. Ну, слушаем. Говорите. Ну хорошо, значит не говорите. А... Вопрос заключается, я понимаю, о чем вы говорите, о том, о чем наша радиослушательница говорила. Вопрос заключается в другом. Мы говорим о России, да? Кстати, Америка, ей звонки. Ну, у нас сегодня просто мой звонков Говорите, пожалуйста. Добрый день. Еще раз. Да, пожалуйста. Просто хотела, просто хотела сказать, что вот тому человеку, который говорит, что э, если человек хороший, умный замечательный, то можно сколько угодно его держать на этом месте, и все будет хорошо. Но, к сожалению, таких людей, не знаю, может только Иисус был такой, который был честный, добропорядочный, и его бы, наверное, можно было бы держать на этом месте на и, и даже человек... к нему есть вопросы, да. я вам скажу. Да, че человек, он как бы через какое-то время и... все равно бы возникли вопросы. Спасибо. Мы вас слушаем. Добрый день. Говорите. Добрый день. Добрый день. А вы знаете такое слово? И кампас? Ну, говорите дальше, да. Знаете, да. Так вот, и кампас подразумевает, если какая-то есть теория, и на все какие-то факты подтверждающие, что, значит, можно расширить, но это не значит, что старая теория, она уходит быть ее. Это было, например, с учением Ньютона, и потом Эйнштейна. Ньютон не ушел, он говорится при малких скоростях. Так вот, что вы сейчас говорили про того, что должен прийти новый новые, новые папа. Это абсолютно чепуха. В нашей Америке настолько что государственная система, когда она правильно проекта. Ее не нужно менять. Ее можно Никто не говорит о том, что нужно менять систему. Мы не говорим о том, что систему нужно менять. Мы говорим о том, что сменяемость лица. Сменя, с, с даже может быть каких-то, а, будем так говорить, не то чтобы взглядов, а каких-то поправок может быть даже. Знаете, вы ездите на машине, да, и все равно когда-нибудь машине нужен ремонт. В любом случае, даже самой лучшей машине. Так вот, сменяемость власти, это вот такой, называется, ремонт, который обязательно этой власти нужен. Но если а, в России на сегодняшний день 20 лет существует один и тот же человек, при всем при том, что когда-то в начале своей карьеры он что-то сделал положительное, на сегодняшний день это все в прошлом. На сегодняшний день это абсолютно авторитарный режим, который а, действует по своим определенным законам. И, естественно, человек, который собрал как бы своих близких, свою семью, и вот с помощью вот этой группки людей правит. А у меня есть вопрос да, к, к тем людям, которые которые считают, что Путин настолько хороший и уважаемый человек. Если это действительно так, то зачем им нужна 600-тысячная национальная гвардия? Ну, во-первых, я бы сказал, даже национальная гвардия, естественно, всегда нужна самодержству или авторитарному правителю. Но я бы задал бы вопрос такой, а где же его достижения? Ну вот пускай, может быть, мы сделаем следующую передачу, какую-нибудь через неделю, о том, что покажите нам сегодня... Или расскажите. Или да? расскажите его результаты конкретные вот за 20 лет может быть дорог стало больше может быть бизнес процветает может быть э, скажем народ стал жить намного богаче свободнее может быть Не, может понимаешь ген может быть ракеты стали летать лучше может а, происходят какие-то технические открытия, какие-то, может быть, кинематограф российский Рассвел. просто расвел и ушел дальше, чем был, допустим, советский кинематограф. Не говоря уже о а, произобразительное искусство или там, допустим, театральное искусство. Мы хотели бы, вот, может быть, действительно, следующую передачу мы посвятим вот этим вот достижениям за 20 лет. Кроме того, что, естественно а, Газпром расцвел за 20 лет и, и и то не расцвел. Сегодня было сообщение, что они три, а, просят а, денег на до да, капи, капитализацию. Государственной Поэтому, помощи да. Да, государственной помощи. Поэтому а, любой человек оценивается по его достижениям, результатам. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. А, говорите только по короче, у нас мало времени, пожалуйста. Я понял. Странность тут до сих пор. Не, не можете отметить то, что Россия за время того, что Путин Путина власти рассчиталась царскими долгами полностью, с парижским клубом, тысячами вывозит э, из а за счет чего? государств своих э, туристов в случае необходимости. И тысячи людей гуляют по заграницам. А мы в свое время не, не могли поехать даже в демократическую страну а за счет чего а, вы, это, без... этого... а я хотел бы задать вопрос вы подумайте у вас есть неделя а за счет чего это было сделано а, на все нужен инструмент вот вы подумайте у нас будет может быть следующая я передача не думаю, я могу вам сказать. да были высокие цены на нефть О, но, вот видите вы сами не ответили правители которые были в Советском Союзе, раздавали эти дополнительные деньги и так далее на помощь зарубежным странам. Он же э, рассчитался с, с долгами и сделал жизнь лучше. Позвоните своим знакомым в России и спросите, как им жилось раньше при советской власти и сейчас. Ну, ну, если вы, если вы правду, я буду вам благодарен. А обрет, я, я, я вы знаете, в следующей передаче, да, я специально... Э, у меня есть ответ на этот вопрос, у нас просто остается очень мало времени. А вот следующей передаче мы насчет этого поговорим. И у меня есть ответ. Спасибо. Я говорил с людьми, которые живут в Россию и те, кто путешествует в России, И так что у меня будет вам ответ. Последний вопрос и, а, точнее, да, последний звонок. звонок и мы заканчиваем. заканчиваем. Добрый день. Здравствуйте. Да, еще раз отвечаю на ваш вопрос, почему Россия вот склонна к такой, такой власти. Очень простой момент. Не бывает сильной страны без сильной власти. Путин э, на тот момент, и, видимо, до сих пор э, является единственной сильной альтернативой. И второй момент, я, честно говоря, не понимаю, чего мы... Очень много людей здесь осуждает и говорит, как России жить. Россия живет так, как она хочет. Там есть свои э, полно своих граждан, и они решают, кто будет править страной. Мы здесь выбираем своего президента, и я считаю, мы не имеем права указывать им, как им жить. Это которая живет как... У меня к вам быстрый вопрос, очень быстрый, и ваш да. короткий ответ. Если Россия живет так, как хочет, да, почему же она взяла на себя право указывать Украине, как им жить? может мне ответить быстро? А вы знаете, я не считаю, что она указывает Украине, как, как им жить. Спасибо, Хорошо, спасибо, спасибо за считаю. ваше мнение. Мы заканчиваем передачу и будем резюмировать, Ф да? Значит, никогда в россии к сожалению не было демократического устройства а демократическое устройство предполагает сменяемость власти как только будет э, демократия наступит наверное и сменяемость власти я думаю что россия так устроена исторически религиозно э, и вообще общественная. общественная значит поэтому вот все вот это историческое религиозное общество она сформировала определенный менталитет народа поэтому благодаря вот этому менталитету народа, куда входит э, желание иметь сильного правителя не не имеет значения, как он будет называться, который будет нести за всю ответственность, вот это не позволяет России быть страной довольно демократической, в какой-то степени может быть даже либеральной, и двигаться вперед. Большое всем спасибо, всего самого лучшего, всего и до следующих лучшего. встреч. Спасибо,